Здравствуйте! Сегодня 21 сентября 2017 года, время 6 часов вечера, температура воздуха плюс 6, с вами Елена Валежанина и проект Я Красавчик.